8 правил мышечной массы рук. Первое. Разминка. Как всегда, разминка на первом месте. Не стоит ее недооценивать, ибо можно очень легко получить травму и попрощаться с руками халка на длительное время. Поэтому, как следует разомнитесь перед тренировкой рук. Делайте акценты разминки на целевую мышечную группу. Номер два, бицепс и трицепс. Маленькие мышечные группы растут только в связке с большими мышечными группами: ноги, грудь, спина. Именно поэтому все остальные попытки нарастить мышечную массу рук, сбивая на остальные большие мышечные группы: ноги, спина, грудь, сводятся к нулю. Номер три, бицепс и трицепс нужно тренировать в связке, череду упражнения на бицепс и трицепс. Это будет идеальный вариант. Запомните, начинать нужно всегда с бицепса, а не наоборот, тренируя трицепс. В противном случае трицепс будет лимитировать силу в подъемах на бицепс, поэтому всегда начинайте с бицепса. Номер четыре. Используйте тяжелые базовые упражнения в на начале тренировки. Они лучше всего растят мышечную массу и силу. В конце тренировки нужно добавить пампинг и завершить работу над руками. Номер пять. Бицепс будет выглядеть длиннее с наполненной формой, если вы будете развивать брахиалис. Брахиалис – это мышца, которая проходит под бицепсом на наружной стороне руки. Лучшие упражнения для брахиалиса – это молот и сгибание рук обратным хватом. Номер шесть. В каждом упражнении, каждого подхода доходите до полного отказа мышц рук. Номер семь. Я неспроста поставил это правило после шестого пункта – полного отказа мышц рук. Дело в том, что нужно обязательно стремиться на каждой тренировке Увеличивать рабочие веса Но не за счет потери техники Это значит, что нужно выполнять упражнение медленно и подконтрольно Это также даст вам возможность исключить из работы все остальные мышцы Кроме целевой, в нашем случае, бицепса Номер 8 Используйте растяжку между подходами, дабы усилить циркуляцию крови Отводите рабочую руку как можно дальше назад При этом держась за опору свободной рукой После чего повторите с другой рукой